Итак, всем привет, итак, всем привет, дамы и господа, сегодня мы играем в Майнкрафт, это версия 1.5.2, это наши вторые приключения, как видите, я немножко до съемок поработал над этим всем, и вот а тут разложил, не добывал, вот, кстати, кожаные вещи сделал, еда теперь у меня есть, поэтому теперь у в шоколаде, так сказать. Если быть точным, то я сломал три мяча, около меня взорвалось около трех криперов. Это очень плохо. Так. Я предлагаю еще поесть и пойти поискать коровок и тому подобное. Чтобы по этому мочиться. Надо еще еды взять. Так. Ну, пускай будет это. Пошлите, поищем. Помочимся. В следующей части, может быть, я до съемки зачаю все вещи. Может быть. Э, может быть, Не гарантирую. Так, вот уже есть немножко. Пошлите искать. Ну как мы видим. Я хожу еще. давайте ей поможем так, у нас уже 4, 6 левая, хорошо 7. что там делает ну вот как видите, карта большая, удобная так, ну вот, у нас сломался уже камень меч что я предложил, я предложил мне сейчас пойти и вот у меня вот уже есть хоть какое-то оборудование так, смотрите, я возьму с собой меч ну и пойдем в шахту, пойдем покопаемся в шахту, в пещеру и тому подобное. И пойдем искать железочка потому что нам железо жизненно необходимо для меча для кирки. Сначала я сделаю кирку, потом уже все остальное. Так, давайте убьем вот эту коробочку еще. Скруду, скруду надо убить, чтобы покрасить себе броню так, отлично, три мешочка, этого нам хватит я так, я посмотрела броню, броня еще живаю так, давайте убьем этих свинок, потом пойдем туда все время читаем а, и... давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, раз и два, отлично, у меня уже восьмой уровень так хорошо Всё. теперь мы с вами ну как видите вот таким вот темпом я минут за 20 накопился на броню как видите вот может быть шлем, может быть сет я сделаю может быть я не гарантирую ну смотрите вот я шел в одну сторону Потом пошел сюда вот за коровку. И еще 7 набывало. Ну, блин. Карта огромная, зверей много, всего всего. Хватает. Так. Давайте корову не пойдем. Давайте будем уже дом ближе. Можно, конечно, пой пойти поубивать. Как видите, у меня тексторки не прогружаются полностью. Так, давайте потом придем. Сразу пожарим все. Так. Вот эту давайте, вот эту бьём. Так. Ну, я вам сразу говорю, буду играть эту, эти части без, моб, без модов. Поэтому не обижайтесь на меня. Но если хотите, скидывайте моды, я буду качать в смотрите. Так, хорошо. Все, давайте возвращаться домой. Итак, встретимся с вами. В ребят, пока я бежал до дома, начался дождь. Вот я прибежал. Я просто снимал броню, потому что например, напало пару нехороших. злых ребят. Я, давайте кожу возьмем И сделаем из них ботинчики. Шлефа давайте сделаем. За этого себя. У нас останется три кожи. Ну и надо пожарить это все дело. Давайте добавим сразу сюда досок. Куда влезет. Отлично, две птичные. Так, иду сюда сразу. Давайте подключим. Отлично. Так, я хотел все брови покрасить. У меня он вот как раз есть. Напомню, надо мне Покрашиваем это все отлично покрасим хорошо вот, я уже покрасить броне ну и пока нам не очень заняться давайте дождемся дня. и чтобы вам не тратить время вы подождете вы но у вас придет быстро поэтому... Итак, вот у нас уже настало утро. Дождь никак не закончился. И что я предлагаю? Взять кирку. Так, я предлагаю еще сделать... Давайте возьмем беды. Вот сюда пока что служим. Так. Взять еще один меч. Взять камни. Пау. Сделать еще себе две кирки. Ну, и сделать еще судьба как я считаю, будет нормально так, давайте это сюда-сюда вот так вот так. отлично, все пошлите и без факелов ну, как точно и так, что высоковато вот здесь крипа крипа, крипа Печайно Вообще не вовремя. Давайте следим, Мы можем что-нибудь найти. Так. В этой пещере, как я помню, даже жопу могу, Что в ней я уже был. А, железка, железка! Talked. Хорошо, что у меня броня была. А то была Что-то я чувствую, что я буду. Что-то я чувствую, что мне еще будет больно. Так, ок, хорошо. Прилетели. полетели. все, а, прилетели. полетели. Наверное, текстурочка не застряла. На. Ой, блин, печально, опять взорвался. Ну, давайте, добудем два сразу. Бля. Быстренько. Хорошо, будет очень нужен так же как и железка надо пойти, сейчас будет добить железку Это я вот тут видео Блин, вот эта железка наш. блин, всего один пуд всего одно железо не может такого быть почему так мало? это нечестно давайте пойдем дальше, что железка про крипер чего, чего так крипер это все любите размножаться, да? Так, мне нужен меч какой-нибудь, помочь Мне нужен железный меч хотя бы. И железная кирка, как минимум. О, дождь, как я по, по купил, его уже нету. Так, давайте соберем угля и пойдем дальше. Еще через приключения крючков вот Еще желез, как мы видим, да, железочка еще. Соберем кого Я слышу зомби. Кажется, что тут это из зомби. Это спавнер. Спавнер, тут прикольно. он тут самый зомби. Так, да, пугают. Давайте пройдем. Посмотрим, что у нас там. Ладно, зомби берем. Так, у нас тут крипер наш ребенок. Отлично, который взорвался. Вообще, вовремя взорвался. О, не зря я сюда пришел. Железка-то есть. Есть и железка. И продолжим все наши приключения в следующей серии. Итак, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо. Всем пока.